привет я с вами я с Гамубой, и сегодня у меня отличное настроение чтобы заснять игру под названием Бешок, не знаю что название не видно и что же тут можно делать тут во-первых можно нажать на кнопку настройки смотреть. вау вау вау вау вау вау вау вау у нас тут появляются настройки кстати у мне в скайпе написали и смотрите у нас есть тут кнопка контроллер на самом деле есть контроллер и вот я нажимаю на кнопочки он не работает, но ну он через USB подключен, он не из Xbox, он из какой-то странной компании, наверное, китайский. Ну, он еще к Sony PCS2 подключается, но, видимо, он не работает, он его просто не видит. Но, наверное, это потому, что у меня старая версия. Он версию написал. Так, вот на уме... Кто-то раньше тут где-то писал версию, тут я слепой теперь... я вообще не вижу. Где... Что же мне в этой игре понравилось? Мне больше понравится понравилось это вот кнопка настройки. Я так друж... а, Тут у меня... Конечно, низко, низко, низко. Все, низко. У меня компьютер вообще низкий. Да, низкий. И и на этом видео заканчивается, поэтому, а потому что я хотел все сказать в этом видео, что я хотел. Итак, если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам не понравилось, то, ставьте дизлайк, я не люблю дизлайки. И зовите своих друзей на этот канал, чем лучше, чем лучше. Все, всем пока.